Всем приветик. Что происходит у человека? Человек решил взять верх над вами. Решил побеждать. Решил, что победа – это главное в жизни. Всем пока.